Подвесим груз на двух диагоналях D1 и D2 расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Зафиксируем силы, которые они показывают. Затем динамометры D1 и D2 заменим одним D3 и определим его показания. Если показания динамометров D1 и D2 были соответственно 30 Н и 40 ньютонов, то динамометр D3 покажет значение равнодействующей сил равное 50 ньютонов.